Всем здравствуйте! Хотел бы рассказать историю приобретения вот такого великолепного казана. Заказывал я его с сайта Wikimart.x.xz. Заказывал я его в Павлодар. Номер заказа 691. После того, как оформил заказ, мне прислали реквизиты, чтобы я отправил денежки. Конечно, было, скажем так, маленько боязно отправлять деньги незнакомому человеку. Но все-таки мои переживания были напрасными. Потому что через 2-3 недельки я получил вот такой замечательный казан. Казан сделан добротно. Чугун толстый. Внутри все гладенько, красивенько. Поэтому, если кто-то задумывается покупать у них казан, то рекомендую. После этого, как он пришел, я сделал вот такую печурочку небольшую вот, и начал готовить на нем блюдо получается замечательное а, был маленький вопрос при заказе у них не оказалось в данный момент крышки на этот казан а, но они мне предложили очень хороший вариант вместо крышки они мне прислали вот такой большой красивый ляган вот, а вот это поварежечка и черпак мне достались в подарок. Так как я указал, что узнал о ихнем сайте с канала Дистиллируем. Вот, сделано все добротно, красиво. Все очень даже лучше, чем смотрел на других сайтах. Когда руками потрогал, вообще был в восторге. Поэтому, кто задумывается о покупке казана, Рекомендуем, потому что ребята добросовестные, на все вопросы отвечали, поэтому принтезий никаких нет. Все, всем спасибо, до свидания.